Рэм, подписчикам и костям, я Джетли и может быть у меня сейчас немножко помятый вид, но это тупо потому что у меня сбился режим сна А еще знаете, какие приколы? <laughs> сейчас я вам расскажу про приколы, которые со мной случились вот за все это время, пока я не выпускала видео Начнем с того, что меня рубило просто нещадно, я просыпаюсь и через три часа снова засыпаю <laughs> И... Я не знаю, чем это объяснить, на самом деле. Я месяц уже не была у врача, и вот... <смех> Буквально завтра я к нему иду. Я надеюсь, что это просто из-за того, что у меня там некоторые таблетки не принимаются, некоторые принимаются, типа антидепрессантов и снотворного, которые что не действует. <смех> Ладно. Вот. Короче, не суть. В общем, меня рубило, чувствовала я себя хуже, чем плохо. Поэтому, извините, я ничего не снимала. Сейчас ä, я очень надеюсь на то, что ä, все пойдет гораздо лучше. Хотя дел у меня в эти два месяца гораздо больше, чем обычно. И это я сейчас даже не про видео, а вообще в целом. Потому что я иду на повторные курсы макияжа. Я должна отснять всю новую косметику, которая появилась, ну, которую я сделала, да, и ее надо отснять, чтобы загрузить на сайт, и перезагрузить старую, сделать перезапуск. В общем, очень много дел. В связи с этим, прошу не обижаться тех, тех, да, прошу не обижаться тех людей, которым я не отвечаю где-либо, в фейсбуке, в инстаграме, там... АСКИ в конце концов, потому что у меня реально как бы не всегда есть время. И если я захожу туда, то я чаще всего захожу просто прокрастинировать, посмотреть, кто там что где отметил меня, ну то есть компанию Косметоса выложить фотки рисунков, собственно говоря, то, что я нарисовала за эти недели, а в основном у меня на рисунок уходит где-то дня три, вы можете увидеть в инстаграме. Вроде связано, сказала, я не знаю, потому что у меня сейчас очень сильно плывет мозг, и я не совсем понимаю, связано ли я говорю. Надеюсь, что связано. Вот. Про Аск. Ребятки, пожалуйста, не задавайте мне вопросы... На тему, скажем так, секса Потому что э, Меня от нее сейчас триггерит, Я не хочу отвечать вообще на эти вопросы э, Ну, вообще в целом, да Как бы я не хочу отвечать на эти вопросы э, Потому что В конце концов можно задать какие-то вопросы Более нормальные, более адекватные Более интересные А не постоянно, типа А так больно, а так больно А если там то-то-то-то Я что? Похоже на гуру Mm -hmm. Гуру постельных дел. Нет, вроде не похоже. Почему тогда такие вопросы? Не надо, короче, мне их задавать. Uh... Я хочу сказать огромнейшее спасибо тем, кто донатил на Новый год. Просто, ребята, вы... Вообще, я вот просто, я не знаю, как... Я не знаю, как вам передать то, что я чувствую, потому что... Перед Новым годом. У меня пришла зарплата. И я думаю, вот, я сейчас пойду куплю новых пигментиков. Пойду там то оплачу, все оплачу, хатку оплачу свою, да. И тут у меня, короче, жилищник берет просто и снимает все деньги. Я такая, че? Короче, оказалось, это за квартиру, в которой живет мама. С нее не сняли, с брата не сняли, ни с кого не сняли, сняли все с меня. Вот. И они такие, типа, ну, я пошла разбираться с ним, там, в банк зашла, распечатку взяла, то мы им принесла. Они такие, знаете, мы вам деньги вернуть не можем, мы вам можем их только на следующий месяц с квартиры закинуть. Я такая, спасибо. Просто велисимо. Великолепно. Вот. Ну, короче, пришлось занимать. Вот. Вот. Тем ребятам спасибо, кто донатил, ну потому что там все равно бы не хватило, тем ребятам спасибо, кто донатил, спасибо, кто донатил, ну, тем спасибо, кто донатил, короче, за то, что, э, в общем, со следующей зарплаты, после отдачи долга, вы помогли мне приобрести кольцевую лампу, скажем так, вы мне ее помогли приобрести, но она еще до меня не доехала. Знаете почему? Потому что она едет, едет, едет, едет. Случается какая-то хрень <связывая> в ЗДЕКе, да? И она едет обратно отправителю. И у меня так еще с посылкой из Почты России было. Вот я не понимаю, что за хрень. И это все было на этой неделе. Ну, то есть вот, на неделе, которая была. То есть Почта России мне дала отворот-поворот. И все мои нужности для ребрендинга послала назад дек мне тоже мягко послал назад, типа такой, М -м, пошла вон, не доедем мы сегодня до тебя. Вот, ну, ладно. Короче, надеюсь, что в ближайшие не доедет, потому что от этой лампы напрямую зависит просто все. Потому что я сейчас еще работаю над клипом. Да, я знаю, что я горо... говорю постоянно, что я работаю над клипом, но сейчас я над ним действительно работаю. Я заказала, наконец-таки, капеллу. короче, нотки, по которым надо петь... Потому что тот минус, который нам написали, не очень подходит под то, что я спела. Придется перестраиваться. Окей. Вот. Такие пироги. В общем, с котятами. И в этом видео, чтобы вы не скучали... Я надеюсь, вы не заскучаете. Я надеюсь, у меня лицо не смазано, потому что... У меня в глазах вообще все смазано. Я нихрена не вижу. Надо, наверное, надеть линзы, но мне лень. Короче, в этом видео мы будем обозревать подарок на Новый год от одного человека, короче, вот такую конфету. Вот такой вот конфету линдор. Единственное, что в ней плохо, я вам сейчас прочитаю, что мне плохо, это пальмовое масло, конечно же. А вот у меня есть вот такая вот штучка. И тут написано, линдор конфеты из молочного шоколада с внешне тающей начинкой, состав сахара, растительный жир, кокосовое пальмоядровое масло, масло какао, какао масса, цельное сухое молоко, обезжиренное сухое молоко, лактоза, молочный жир, эмульгатор, соевый лецитин, экстракт личменного солода, ароматизатор ванилин, карамель, может содержать незначительное количество фундука и других орехов и продуктов их переработки. Короче, ок. Дата изготовления упаковки 02.09.2019, годен до 31.08.2020, короче, надо быстрее ждать, у меня тут кошки ходят, коты чихают, короче, что то только не происходит, ладно, давайте попробуем это открыть. Про клип, если кому интересно, пишите в комментариях. Я в следующем видео расскажу поподробнее, чем мы делаем. Возможно, даже предоставлю какие-то видеоматериалы, которые я надеюсь, что отсниму к тому времени. Потому что это все надо сделать максимум за два месяца. А это все, жопа, жопа, светлее начнет рано, и я ничего не сниму. Потому что лампа есть, да, когда темнеет рано, это еще можно вывести? Ну, как лампа есть? Ну, лампа будет. Есть, я говорю, что она уже есть, потому что она едет. И я надеюсь, я уже ее материализую у себя. Смогу, наконец-то, нормально вам макияжи снимать, а то у меня постоянно получается О, блин, из-за освещения. Хотя, может, это просто я криворукая, но будем надеяться на то, что это просто из-за освещения такая кошки столпились им все интересно вон бешук там прыгает вот булка, булка все облепили меня кошки со всех сторон хотят конфет ай камера пишет а то я сейчас тут это разговаривают сама с собой конфеты открывают сама с собой короче та -ра -ра -ра. Простите за голос. Вот такая вот штука. Конфетки все красные. А как вы думаете, для чего можно использовать вот эту штуку? Смотрите. Вот она такая классненькая, да? Такая кругленькая. И она может стоять вот так вот. То есть для чего-то ее можно использовать тебе она нравится. Вот она защелкивается вот так вот. Оп, и открывается. Получается вазочка. Давайте для чего-нибудь ее приспособим. А для чего? Пишите обязательно в комменты к этому видео. Потому что я их читаю, конечно же. Потому что кто еще будет за меня удалять комментарий с обзывательства я уже даже не обижаюсь, на самом деле. Mm -hmm. <свят> Потому что Горбатова могила исправит. А меня уже ничто не исправит. Все, бисюк Я бы вам показала, да... да. Он прекратил. <свят> вот. Ну, ладно, в общем, ребят. Это самое главное, что я хотела вам показать. Просто вот эту огроменную конфету, которая открылась. Я думала, она внутри будет поинтереснее. Там типа будут разные вкусы, мы их попробуем. И я вам скажу на них свою рецензию. А так, это классические красные конфеты Линдор. Говорю так, как будто это постоянно видарит, но там их постоянно видарит. Неважно, они очень вкусные, да. Так что, если, если вы хотите кому-то сделать подарок, подарите конфетке Лендор. Или мои тени Селиэль, минеральные тени на жемчужной пудре, короче, очень классные. Я вам потом буду делать с ними макияжики обязательно с лампой, когда у меня лампа наконец-то до меня дойдет. Вот, ну все, в общем, спасибо за просмотр. Я надеюсь, я вас не сильно, скажем так, шокировала своей мимикой, своей реакцией. Но у меня всегда такая реакция, когда я не сплю нафиг. Вот, короче, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока.